Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале Сквозь Терни к Звездам. Сегодня давайте поговорим о проекте МММ MMM Prism. Расскажу вам о последних новостях, нововведениях, которые случились с проектом. Ну, во-первых, многих интересует вот эта новая вкладочка лотерея. Тут, если мы на нее переходим, так и написано в заглавлении. Лотерея МММ MMM Prism скоро, то есть она еще не запущена, кнопка появилась, но ничего пока сделать нельзя. Добавить кошелек сюда нельзя. И если мы открываем стрелочку, то мы можем тут, внести сумму ставки, но поскольку у меня нету кошелька, возможно, я это сделать не могу. Ну и код валюты призм. Возможно, надо будет еще а, писать свою мечту и потом делать ставку. Не знаю, как это все будет выглядеть, как лотерея, где рандомно будут выигрывать некоторые участники, или как ставка, как аукцион, где каждый должен будет перебить другого. И еще не знаем, кстати, как это можно будет делать, с какого баланса. То есть это надо будет с кошелька заводить или уже с имеющегося баланса который у нас есть в кабинете. Вот я... Вижу, пишут люди, которые, наверное, завидуют. Я не знаю, что у них за проблемы в жизни, почему они хотят вот так необоснованно свой негатив вылить. Вот мне под роликами иногда пишут люди, вот правильно, давайте набирайте рефералов, хомячков в свои реферальные структуры, чтобы потом их иметь и с них выводить монеты. Вот, мол, мне предъявляют претензию, что я записываю ролики о проекте ммм MM Prism, чтобы привлечь к себе в команду рефералов, и с них получать прибыль. Ну что ж, давайте развеем этот миф, и я вам сейчас прямо на экране покажу, что это не так. Вот именно вот этот ролик, он не записывается для того, чтобы кого-либо привлечь в свою команду, потому что, ну, мне это попросту не надо. Я нажимаю на вкладку «Получить помощь», нажимаю «Следующий», и тут мы видим, что я заказываю помощь, в количестве 30 тысяч 870 монет вот мой адрес валюта призм так вводим код так слэш, тут не нужен нажимаю разместить вы уверены что хотите снять призм конечно уверен и тут мне приходит такое сообщение что я могу снять 0 монет призм значит лимиты в этом месяце у меня уже исчерпаны хотя мы видим что и реферальный бонус 7800 монет бонус менеджера 15735 монет и сохраненное изменение 7341 монета это как раз таки тот момент когда я уперся в лимиты и вот эта сумма осталась не до следующего месяца поэтому если вы думаете что этот ролик для того чтобы привлечь людей в свою команду то это в корне не не так потому что мне уже на самом деле партнеры вот для получения прибыли в ММ призм не нужны потому что у меня и так уже доход превышает то что я могу вывести поэтому особо завистливых граждан попрошу больше не беспокоить во первых вы будете заблокированы на этом канале и не сможете больше писать комментарии если у вас потом появятся вопросы или по этому проекту или по какому -то другому то вы потом просто не сможете узнать на них ответ именно она вот на youtube канале в комментариях, ну и также вы не сможете принять участие в моих розыгрышах, которые проходят, ну вот в каждом видеоролике почти что. Кстати, в этом тоже пройдет, те 10 человек, кто первые напишут комментарии по теме видеоролика и в конце ставят свой кошелек призм, получат по 50 монет. Только, товарищи, давайте, я не знаю, когда я выложу этот ролик, когда он выйдет на моем канале, призы все я отправлю. Может быть не сегодня, может быть не завтра. Но я их отправлю. Давайте к этому относиться вот так спокойно, потому что ну, я целыми днями не сижу тоже у компьютера. И это в любом случае акция. Это не какие-то мои обязательства, которые я должен исполнить ну, в течение часа после выхода видеоролика. Кстати, еще заметил, что некоторые люди заходят прямо с нескольких аккаунтов и оставляют свои кошельки. Один и тот же кошелек оставляют с двух аккаунтов. Таких людей мало того, что... Я на второй аккаунт не выплачиваю так я еще второй аккаунт и блокирую давайте пожалуйста так не делать потому что так вы ну конечно это немного 50 монет для меня их не жалко терять но тем самым когда вы переходите с другого канала и не смотрите мой ролик целиком а заходите лишь для того чтобы написать комментарий э, грубо говоря вы проводите 3 секунды и потом выключаете видеоролик таким образом вы портите мне статистику падает удержание и просмотры на канале они потом ну начинают уменьшаться потому что youtube смотрит что видео неинтересно человек зашел три секунды его посмотрел и выключил и начинает скрывать даже от моих подписчиков этот видеоролик а, как бы мне и не очень сильно нужны там миллионы просмотров но реально ну иногда же все-таки я уверен что есть информация которая важна пользователям вот например по проекту ммм MMM призм и вы те кто пытается так сжульничать, вы, грубо говоря, отнимаете у других зрителей а, кусок вот этой нужной информации, которая, возможно, им пригодится. Поэтому давайте так не делать, давайте, ну, будем играть честно. В любом случае, эта акция, вы можете принимать участие в каждом видеоролике. Нажимаете просто колокольчик на канале, когда выходит новый видеоролик, вы в числе первых можете на скорости x2 посмотреть ролик, узнать, а проводится ли там эта акция, и оставить свой комментарий по теме видеоролика а в конце свой кошелек прикрепить и получите бонус от меня Ну вот в качестве поощрения то что вы смотрите мой видеоролик а если будете жульничать будете заблокированы без объяснения причин я тут ни перед кем объясняться не намерен так что по лимитам я думаю мы поняли а, вот и Дэн инвест и миреев и михалыч вот вот все мы ну, как минимум вот кто проводил стрим а мы никак тут не заинтересованы да, чтобы набить свои карманы я знаю дэн там продвигает помогает своим партнерам, берет их аккаунты раскручивает я сейчас тоже знакомому создал аккаунт показываю как это все работает показываю как можно приглашать людей поэтому не надо я думаю судить людей по себе если вот те комментаторы они из таких побуждений именно действуют приглашают кого-нибудь зовут в проекты чтобы срубить бабли с тех людей и неважно каким это путем и какой проект то я работаю не так я всего лишь показываю где я принимаю участие оставляю свою ссылку оставляю ссылку и она она даже вот вы можете ее просто обрезать вот взять вот так скопировать до поля регистрации мм MMM Prism и не переходить по моей ссылке перейти на чистый сайт вот если мы вот так сделаем не знаю, откроется мой кабинет сейчас или нет, вот, в поисковике ввели, открыли, все, без чьей-либо реферальной ссылки зарегистрировались, если вы не хотите ни под кем регистрироваться. А в чем-то обвинять и не необоснованно еще, ну, нету никаких доказательств, а не расписано, почему так думает именно тот комментатор. Я думаю, это неправильно, и у тех людей, кто так делает, ну, вряд ли хорошая жизнь, потому что они пытаются вот какой-то желчью брызнуть, и ладно брызнуть, да, если это обоснованно критика, то почему бы и нет, и я за обоснованную критику, потому что смотря на свои ошибки, если мне на них кто-нибудь укажет, я смогу себя поменять, но если какой-то говнюк пишет какую-то ерунду, и я понимаю, что это детский лепит, ну вы отнимаете, во-первых, свое время, не знаю, сколько это вам радости доставляет или нет, но в любом случае ваша жизнь от этого лучше не станет, так что, ну, пересмотрите свои взгляды, и вот я живу по такой стратегии, методики, называйте это как хотите, если мне что-то не нравится, то я просто это не смотрю, не делаю, не читаю. А, попробуйте так жить, я думаю, вам будет намного проще. Теперь давайте перейдем к другим важным новостям, которые случились в проекте ммм MMM Prism. Когда вы заходили в свой кабинет, перед вами должна была выскочить табличка. Не знаю, сейчас она выскакивает или нет. Я поставил галочку и нажал «Не показывать больше». Что было написано в этой табличке? Во-первых, минимальный вывод, вот если вы нажимаете «Получить помощь», теперь... Минимум 1000 монет. А, собственно, и вход, наверное, в проект вместо 100 монет стал 1000 монет. А, знаете об этом, знаете, когда будете выводить прибыль с проекта MMM-PRISM, и знаете, когда будете приглашать людей. То есть лимиты поднялись, лимиты сейчас у нас 1000 монет. Минимальный депозит для того, чтобы принять участие в данном проекте. Но и не забывайте о том, что надо еще 1000 монет держать у себя на кошельке. Да, можно тут говорить, да нет только 50% надо держать у себя на кошельке, но как мы видим, проект пока что набирает, видимо, себе команду, и иногда есть некоторые, ну, не то чтобы задержки, во-первых, иногда и люди а, вовремя не оплачивают, им, кстати, за это тоже блокируют кабинеты, к этому мы чуть-чуть попозже перейдем, поэтому не факт, что когда вы нажмете предоставить помощь, оплатите первых 50% и закажете свою выплату, не факт, что в течение 24 часов это выплата к вам придет, потому что, грубо говоря, выплату значит, что я вам должен отправить, а у меня вот в Беларуси взяли интернет, отключили вообще, и я не могу отправить вам эти монеты. Собственно, они к вам не придут, вторую часть помощи вы оказать не сможете, и ваш кабинет, конечно же, как и мой, заблокируют. Поэтому лучше у себя на кошельке держать, а если вы хотите проинвестировать тысячу монет в этот проект, то держите у себя на кошельке две монет, так вы обезопасите себя от всяких вот форс-мажорных ситуаций. Я думаю, в этом плане все понятно. Лимиты поднялись до 1000, и ну и все равно это небольшая сумма. Обосновали они это тем, что курс монеты падает продолжительное время. Наверное, это так. Если мы посмотрим с 1 мая, то монета там стоила 2-3 рубля, наверное, такая цена была на монету, сейчас она, ну, допустим, в 4-6 раз меньше, да. Монета падает, и действительно транзакции в 100 монет, ну, 100 монет это не то чтобы смешно, я понимаю, что у каждого разные финансовые возможности, но 1000 монет это ну, не сильно завышенная цена, не сильно завышенный вход, потому что если мы возьмем мм MMM трон, то там уже куда выше, там от 1000 монет трон, которая сейчас стоит 3 с лишним цента, там вход намного дороже получается, там депозит минимально составляет от 30 долларов, если в пересчете на американскую валюту. Теперь давайте ко второму моменту это блокировки, блокировки ошибок, много участников возникает а, по разным моментам, кто-то не успел оплатить, ну, я не понимаю, как это можно сделать, а не успеть, ладно, если у тебя интернета нету, это еще одно, да, это уважительная причина, и то, думаю, техподдержка, она как бы эти моменты сильно рассматривать не будет, суд какой-то проводить, есть правила, и по новым правилам разблокировка, Через месяц. То есть, если по какой-либо причине из-за вашего косяка любого абсолютно любого ваш кабинет заблокирован, то вы пишете своему наставнику. Он отправляет письмо в техподдержку. Если у него есть статус 10-менеджер минимум, а если нету, то он к своему наставнику обращается. Эти письма отправляются в поддержку, и ваш кабинет стоит в очереди на разблокировку в течение месяца. То есть, в сообщении в новости было написано, что именно так вот я сегодня два письма отправил по поводу разблокировки участников это уже после нововведения вот этого посмотрим что они мне ответят то есть через сколько они их разблокируют но давайте вот отталкиваться от этих правил я уже вот участнику одному написал надеяться на лучшее давайте но готовиться к худшему так что если у вас теперь кабинет заблокирован рассчитывайте на то что разблокируют его только через месяц и не допускайте ошибок я много раз повторяю всем об этом рассказываю лучше три раза зайти в свой кабинет в сутки, чем потом ждать месяц разблокировки. Но вот почему-то для меня не составляет труда взять и зайти в кабинет, проверить, а надо ли мне кому-нибудь предоставить помощь, если я знаю, что в течение ближайших 15 дней эта кнопочка, заявка это, у меня в кабинете появится. Ну что, думаю, основные моменты мы разобрали. Как всегда, пишите комментарии по теме видеоролика. В конце оставляйте свой кошелек криптовалюты призм и первые 10 счастливчиков получат от меня по 50 монет призм. Ну а также не забывайте, что все полезные ссылки находятся в описании. И как всегда помните вот прям выделю предупреждение: красным написано Предупреждение это сообщество взаимный финансовый помощи. Участвуйте только с собственными деньгами, не вкладывайте все свои деньги. То есть тут есть риски, и об этом МММ Призм предупреждает. И это мне очень в них нравится, потому что если мы берем другие пирамиды, другие хайп-проекты какие-то, то там начинают а, сочинять байки, что они инвестируют в недвижимость, еще во что-то, еще во что-то. И тем самым, а, в основном они, конечно, новичков этим заманивают и путают им мозги, потому что что те, кто уже принимали участие в этих проектах, они понимают, что это все всего лишь красивая легенда для того, чтобы привлечь пользователей. Человек подумает, о, тут реальный, еще и легальный бизнес, как написано, сертификатики всякие нарисованные, поэтому сюда понесем деньги свои. Ни в коем случае не рассчитывайте на то, что это будет работать всю жизнь. Как бы там, кто в чатах не говорил, что вот и Ероша в Дмитрий, да, очень часто говорит, что... МММ-Призм будет чуть ли не всю жизнь работать, конечно, может, может, не исключена такая возможность. Но не забывайте, что за всем этим стоит человек, который в любой момент может все это дело цепочку оборвать. И даже не всегда из своих корыстных побуждений. Во-первых, разные ситуации в жизни бывают, а во-вторых, мы все не бессмертные. И, конечно, я никому ничего такого не желаю, но всякие ситуации в жизни бывают, и чтобы потом не искать виновных, давайте к этому делу подходить продумано обдуманно, и всегда имейте голову на плечах. Ну и еще вот забыл упомянуть один момент, чуть не выскочил из головы, у меня на самом деле мне наверное уже надо какой-то план для видеороликов составлять как вот Алексей Миреев делает он прям под вебинаром пишет, потому что у меня очень много моментов иногда я упускаю и потом забываю о них и уже вот на момент монтажа, когда я там добавляю всякие ссылочки думаю, блин, ну уже вот перезаписывать лень, поэтому наверное все-таки да Пишите в комментариях, если это действительно полезная такая функция, составлять хотя бы примерный план. Как-то лень мне просто все время это было делать, но, наверное, да, действительно надо это делать. Сегодня я столкнулся с такой ситуацией, что я от третьих лиц узнал, что вот... До меня не достучаться То есть участник, который зарегистрировался Подо мной в проекте У него появились какие-то проблемы Вопросы, но до меня он не смог достучаться Поэтому там обращался К другому человеку И там, ну, короче, все печально было Я ни на кого не хочу не накинуть Мы с этой ситуацией уже разобрались Мне просто Не то что не совсем понятно Да, возможно, где-то я что-то не досказал Но, во-первых, сейчас, когда вы смотрите Этот видеоролик у вас на экране прямо видна ссылка, юзернейм моего инстаграма, моего телеграм-канала. Если мы перейдем в телеграм, в мой канал, откроем шапку, то мы видим. А группа вконтакте, ну группа вконтакте мертвая, надо ее отсюда удалить. Чат это мой чат, куда вы можете перейти, и у меня на этом чате стоят уведомления. Это единственный чат, на котором стоят уведомления. Там немного участников, я очень рад, что там нету много участников, потому что телефон у меня все время не пищит. Но там я всегда, грубо говоря, на связи. Это даже лучше, чем моя личка. И также вот у вас тут, наверное, в Телеграме, у меня как у автора этого нету, Тут должна быть какая-то кнопка, если мне не изменяет память, перейти к обсуждению, и вы также попадаете в этот чат. Я не знаю, как сейчас она там выглядит, потому что, смотрите, у меня, вот, это основные сообщения, я не всегда все вижу, тут реально очень много всего, и это мы еще даже не перешли в архив. Если мы перейдем в архив, то тут вообще уйма этих сообщений. Я чисто физически не успеваю это все посмотреть. Поэтому я оставил ссылку на свой Инстаграм, oh, потому что там у меня нету столько спама, и у меня есть там больше возможностей с вами пообщаться. Если в скором времени и Инстаграм, чего бы мне очень не хотелось превратиться в спам какую-то социальную сеть, то и там этой возможности не станет. И мы будем с вами искать другие способы связи, чтобы это было быстро и как можно удобнее. Но сейчас я также вот под своим видеороликом участник мне писал на почту. Говорит, я тебе пишу на почту, но ты мне там ни разу не ответил. Друзья, почта, по которой я зарегистрировался в MMM-PRISM, это моя вторая почта, ей уже, не знаю, 10 лет, там столько спама, что я никогда в жизни это все не прочитаю. Поэтому специально под своими видеороликами я оставляю свои контакты. Мой канал в Телеграм, ну ладно, по каналу связаться нельзя, я в Телеграм, вот ссылка на мой Телеграм. Такой же юзернейм, как и в Инстаграме. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите обязательно в Telegram именно мне в личку. И то не факт, что я вам сразу отвечу, потому что сообщений очень много. И мы видим, что я настроил такую функцию «Контакты». А тут отображаются все сообщения. Вот мы видим два моих контакта, мне что-то написали. Но тут тоже есть свой нюанс, потому что если вы не состоите, не добавлены у меня в контакты, то вы тут отображаться не будете. И периодически, когда у меня есть время, я спускаюсь и смотрю, есть ли сообщения вот не от групп всяких а, каналов, а именно от а, живых людей. Конечно, вот я вижу, мне последнее время пишут всякие иностранцы, им я не отвечаю, им я не отвечаю, потому что времени на это нет нету, а «реальных людей» которые мне пишут, вот, русскоязычные в основном, украинцы, белорусы, казахи, э, извиняюсь за тех, кого забыл, э, я им отвечаю, обязательно отвечаю, но если вы потом мне начнете кидать, такое часто тоже бывает в личку, всякие проекты, когда я вас об этом не прошу, начинаете просто спамить, я нажимаю кнопку заблокировать, и потом, возможно, когда у вас появится вопрос, то я просто ваше сообщение не увижу, поэтому давайте тоже уважать, ценить... Э, мое время, если я вас не просил рассказывать мне о каких-то проектах, добавлять меня в какие-то чаты, то вы будете потом заблокированы. Если вы потом реально захотите со мной связаться, то возможности у вас будет уже меньше. Поэтому давайте не спамить, писать только по делу и ни в какие группы без моего ведома и разрешения меня не добавлять. Вот теперь точно думаю все. Не забывайте про розыгрыш в комментариях. До скорых встреч!